Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн канал Access Games. А мы с вами идем в Poppy Playtime вторую часть. Надо было давным-давно ее пройти, а я почему-то. Почему-то я медлю. Почему-то я вот что-то пропускаю. Вот вообще это просто вот. А! Но мы поехали. Поехали! Запускается Chapter 2. О, да! О, да! хотя какая мне разница, в принципе, да? хай такая будет а -а -а -а. по языку можно что-то? наверное по языку... А, -а, -а, -а, -а, а что вообще сейчас изменится? А, подожди, надо нажать apply Apply Apply, back Короче, ни херашечки не изменилось, поехали Fly in a web Полетаем, ну, летаем в паутине, да, получается Полет в паутине Опинал 3, the situation begins and change rapidly while you search for any way to escape the factory Короче в новой части начинаются ситуации, в которой нужно сделать быстрый выбор, чтобы найти uh, выход из uh, завода. Ну, погнали. Holding button to skip. Блядь, сделали бы хотя бы русские титры. Было бы, как бы, вообще красиво, кр классненько бы было а, бюллетени! Я украл ваш She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. Блять, после того, если бы со мной делали такое же, что делали с ней, я бы тоже был, максимально максимально злым. Хотел бы уебать их всех. Playtime. What's the time? Playtime. О, это я был. Но как он меня в прошлой части высаживал, обсаживал. Просто меня... Пропал меня. Это... Wake up. Wake up, samurai. We have a city we've born. А? Бля, я больше не буду так делать, потому что, наверное, такой мерзкий звук. Мы же на этом месте и закончили. А что происходит? А что он так подлагивает? Мне не кажется или мне кажется? Нет, мне не кажется, он реально подладивает. То есть мы не выбрались с завода. О! А не хочу. Туру, ту ту ту. Туру, ту ту ту, ту ту Я хочу подтягиваться на лампе, пожалуйста. Хочу, я ничего не хочу больше делать. Я хочу подтягиваться. Я нега. Блять, меня сука, это немножко раздражает. Вот, наверное, вот это. Наверное, надо было опять нажать Apply. Нет. Ну-ка. О! О, вот так получше. Так гораздо лучше. Это что? Маленький Амогус? ей бой Что происходит вообще? Эллиот Людвиг. Не знаю, кто это. Возможно, это владелец завода. Там кто-то что-то сказал. Да блядь, да ты нет? О, допрыгнул. Freeze here. Я могу тут стоять бесконечно Так, ну я думаю, нам туда Забирай эту бочку Еще Hello, раз sir, <laughs> Можно его с собой забрать? Ключ. Ключ. Окей. Окей, окей, окей. Ключ от чего? От комнаты Людвига? Ну, пойдем. Динозавра бериться нельзя. Можно. Ну, он как-то так полетел прям... Бедолага. Так, но ну, я думаю, это ключ от этой комнаты. Хорошо. Можно так все забрать? Не-не-не-не-не. Туда я не пойду. Можно, кстати, кассетку посмотреть. Не, ладно, очередная, высокоинтеллектуальная шляпа, которая нам не понятна. Кстати, там тоже что-то есть Но туда нельзя Я не думаю, что здесь что-то должно быть такое страшное прям Потому что от Хадича мы свалили, мы его убили, от Хадича А тут по факту должна может быть какая-нибудь... Ну я знаю, что это мамка, мамочка Какая-нибудь может Тисси миссия О, блять, сука <смех> <смех> Сюда? Так, стоп! Вот такой вот я у тебя, да, мальчичек с пальчичек лови и Увидимся на станции А куда мне идти? А, привет А, она мне типа откроет проход какой-то назад Только, блядь, без скримеров, пожалуйста hey, yeah. Я тебя тоже вижу, и мне, блядь, крипово Сюда? А А как я сразу это не заметил? А, Возможно оно было выключено Ебать Ох Долетел Сохранение тут есть Я слышу как кто-то поет Ну я надеюсь это наша маленькая подруга И она за нас Типа обеими своими маленькими ручонками что это было. А! Блять, не хочу дойти. закрой назад эту дверь, ебучу. Алло. И как это понимать? Может, да ебаный в рот, погнали. Погнали нахуй! все правильно сделал хорошо ладно. первые скримеры меня не могут не радовать довольно таки было так ну типа ну малышку жалко сейчас че... подожди а как тогда подожди подожди подожди а почему она вырубает но мне же сюда либо туда Нет, не туда Power Ну, чтобы попасть в Game Station Мне нужно тут что-то замуд... Ё-моё Давай подумаем М -м. Почему вот так я не могу просто сделать? Хорошо, давай вот так попробуем сделать. Нет, он обрубает. Хорошо. Стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я могу пере. Сука, не могу. Смотри. Смотри. Смотри. Смотри. Нет, не сюда. Сюда, потом сюда. Смотри, смотри. О, лежать плюс отсосать. Бля, как быть вот так что ли сезам откройся давай вылазь да, да что почему она подлагивает Ну, какие-то призы. Нет, пусти руку, сука! Нет! На тебя по жопе. Какие у тебя булочки? Но это мамочка, типа, блядь, она забрала правую руку. Это она, получается, манипулировала мной через куклу? Alive. Нихуяна криповая просто максимально. Лаки-си-миси, ваги Блин, а их там так много, чтобы вы знали? Это кто? Что за мертвая собака? А чё так темно? Погнали на. Ты хочешь, чтобы я в этом поехал? Но дверь откроется по Я найду зеленую руку. Вон там. Это зеленая рука. Что происходит? Какая-то дверь открылась. Ну, произошло. А, вот эта штука зажглась. О, давайте мы это оставим на следующую серию. Будем такими маленькими, аккуратненькими кусочками проходить. Я думаю, будет очень круто. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях.